Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами результатами применения чистой линии и сравнить тут не только чистая линии, то есть здесь уже результаты применения будут чистой линии по возвращению красоты волос. Вот у многих девочек, я насколько смотрю, есть такая проблема, волосы надо возвращать, волосы хочется красивые, либо вот у девчонок длинные красивые, вроде бы и густые волосы, а отрастить она дальше, дольше определенной длины не может, то есть селенок волос не хватает для того, чтобы отрастить красивые длины волосы. О, то есть до плеч она их отращивает, а ниже плеч уже какие-то идут, совершенно что-то непонятное. То есть не хватает силы организму исправить это все и, в общем-то, обмен, обменным процессом. Не хватает возможности, чтобы восстановить всю ту природную красоту, которую дает волосам, дает волосам наши природные компоненты. Но э, что могу сказать? Первое. Первое, я докупила два компонента. Честно случайно, вчера была в магазине и докупила э, два э, крема. Не удержалась. Первый крем – это крем для рук. Ну, тут видите, что это крем 100 рецептов красоты. Второй крем – это гель свежесть для ног. Вы знаете, очень давно про него слышала, очень давно слышала про медуницу. Вот. И очень хотелось мне его попробовать. Я вам могу сказать, что меня соблазнило. Первое, меня соблазнило, это упаковка. То есть мне вот этот зелено-голубой цвет настолько понравился, что я просто не смогла оторваться от тюбика и думаю, дай-ка я его куплю. Ну, я могу сказать по цене, что еще, что может быть по цене. Значит, вот этот крем по цене у нас 43 рубля, а вот этот крем по цене 34 рубля. Но это говорит о том, что значит просто дешевые ингредиенты. То есть отнимайте 20 рублей и будет исходная цена, которую можно купить по оптовым ценам, потому что я покупала в большом гипермаркете, да, безусловно, даже 33 рубля это уже половина наценка, то есть половину они наценивают эту точно. Я могу, я хочу поделиться именно тем, что уже прошел месяц после того, как я начала пользоваться чистой линией. Почему я хочу сказать именно про чистую линию? Я перепробовала, ну, хочу повторить, что в 87 году, просто после ядерного Чернобыльского взрыва, я потеряла волосы. То есть у меня в один день, на следующий день у меня буквально половина волос исчезла, как будто ее и не было. Вот, у меня стал, стала светиться голова. Это очень плохо, но все мы прекрасно сейчас знаем, что э, у нас природное, э, у, у нас есть еще так называемое биополя нашего организма, и это биополе должно откуда-то тоже брать подпитку, то есть, ну вот смотрите, если у вас электроэнергия, электросети в доме есть, то есть у вас все сделано, розетки работают, но если вдруг ни с того ни с сего прекращается подача электроэнергии, естественно, в вашей сети, какая она была самая здоровая, самая красивая, в вашей сети ничего не будет. Так вот, то же самое и с организмом. Биополе должно откуда-то получать энергию. И волосы являются тем, что эту энергию получают из окружающей среды. Помните, еще Никола Тесла сказал, все энергия. Все в этой жизни есть энергия. Но Никола Тесла, конечно, резко тормознули, потому что поняли, что Никола Тесла хочет сделать так, чтобы бесплатно люди могли получать электроэнергию. Ему, конечно, этого сделать не дали. Вот, поэтому Никола Тесла уничтожил все свои работы, и от этих работ не осталось следа. Я просто уверена, что Никола Тесла не хотел, чтобы все наши дельцы от большого бизнеса значит, погрели руки на том, что он понял. Вы знаете, когда люди вот проходят, когда люди что-то понимают, вот у нас академик Сахаров изобрел водородную бомбу, а потом начал якобы бороться с тем, что вот а вот это плохо. Но когда ты изобретал действительно водородную бомбу, но ну, ты же знал, что это бомба, и что она предназначена не для чего-то хорошо. А она предназначена для уничтожения людей, ведь, ведь ты изобретал ее под руководством КГБ, а уж извините меня, кто-кто, а КГБ не работает на людей, КГБ работает на себя, на себя и на определенную гор, горстку власть придержащих, которые имеют деньги. Ну, скажем так, мы с вами не власть придержащие, мы с вами денег таких миллионов и миллиардов, тем более долларов, даже не рублей, мы не имеем, значит мы будем исходить из того и из наших возможностей. То есть, если человек лишается волос, он лишается энергетической подпитки. Естественно, лишение энергетической подпитки вызывает пробои в, наших, в нашем биополе. Вот. И, естественно, это биополе не закрыто, естественно, туда может проникать либо какая-то гадость и начинается начинает сосать с вас энергию, а вы энергию не получаете. То есть у вас высасывает, человек умирает, не понимает от чего. Все это происходит именно отсюда, и когда я усекла, что волосы, это действительно очень серьезно, во-вторых, хочу сказать так, у меня э, начали проявляться какие-то сверхспособности, но то, что телекинез у меня проявляет, стал проявляться уже очень активно, я это просто вижу. Вот. И я очень активно стала бороться за свои волосы, потому что я поняла, что не случайно это все произошло. Но хочу сказать девочки, у кого плохие волосы, девчонки, за волосы и состояние волос очень резко отвечает щитовидная железа. Значит, первое, с чего я хочу начать, вот именно к тому, к чему я пришла вчера, я прикупила себе еще несколько вещей. Вот эту красоту, которую я очень долго не хотела покупать, я сейчас объясню, почему я не хотела ее покупать. Это называется тюлений жир, вы это видите. Вот он представляет себя вот такие шарики. Здесь их очень много. Тюлений жир. Я сейчас прочитаю про тюлений жир, именно что он из себя представляет. Значит, жир продукт с многосторонними полезными свойствами. Он чрезвычайно богат незаменитей и нормальной жизнедеятельности организма человека веществами. Тюления в основном обитают в триполярных широтах при очень низких температурах и в экологически чистой среде, поскольку чрезвычайно восприимчивы к любым неприятным внешним воздействиям, целебные свойства тюления жира определяются адаптивностью организма животных к существованию экстремальных условий природной частоты натурального сырья. Полиненасыщенные жирные кислоты, как их еще называют, ПНЖК, содержащие тюленем жире, относятся к жизненно важным, эссенциальным, усваиваются человеческим организмом лучше, чем, чем рыбий жир. У нас же все привыкли детей, источник витамина D это рыбий жир. Так вот тюленний жир тоже является источником. И, извините, вот эту капсулку, я сейчас ее вытащу, вот, вы посмотрите, вот, вот две капсулки, вот она капсулка у меня на руках, вот две капсулки. Вот, они у меня на руках, эти две капсулки. Вот они себе представляют, вот такие штучки. Прогатывает ребенок, и не надо плакать там, не надо пить тюленей жир, рыбе жирные. Вот, жир – натуральный источник витаминов А и Д. А вы знаете, что витамин Д, он еще что делает? Он у нас участвует в утилизации кальция. То есть он участвует у нас в том, чтобы наши кости были целы, живы и здоровы. Я в свое время, когда при переломе начала пить препараты, содержащие кальций и витамин D, но только не кальций до дутриника нет, у меня перелом зажил, короче, срок заживления у меня составил в два раза быстрее, нежели чем должен был обычно. Был за 4 недели, а там уже появится линия, а у меня появилась за 2 недели. И никто ничего так, у наши БАДы очень не любят. Вот, читаем Дальше. Дальше рыбья жир и оказывает более сильное воздействие. Йода в селеном жире больше, чем в рыбьем жире. Его доля достигает 0,03%. Но это процентное содержание, вообще, значит, йод у нас содержится в организме примерно, его норма 150 микрограмм. Так, миллиграмм, 150 миллиграмм. 150 миллиграмм, 200 это для беременных женщин. То есть там нужно с учетом еще и ребенка. Далее, тюлени жир. Тюлени жир. Натуральный источник витамина А и Д. Витамин А участвует в работе зрительных анализаторов. Вы все прекрасно знаете, что кушая морковку, будешь хорошо видеть. Но это не только морковка. Значит, морковка действует, учтите, при том, когда есть растительные жиры или вообще жиры. Без жиров витамин А из морковки не усвоится. Это жироусвояемый витамин. Витамин А участвует в работе зрительных анализаторов, защищает кожу. Вы знаете, что будет, не будет витамина А, будет плохая кожа, и слизистые оболочки от атак свободных радикалов, улучшает состояние кожи, волос, ногтей. Витамин Д необходим для нормального формирования костей, так как способствует усвоению кальция и его связыванию в костной ткани. А также улучшает работу дыхательной системы. То есть, кто очень часто болеет респираторными заболеваниями, у кого очень часто возникают бронхиты, не может Вот Все мы пьем бронхолитину, бронхогектины и так далее. Девочки, это симптоматическая терапия, это деньги на ветер. Надо устранять причину, а не лечить симптом. В состав тюленевого жира входит природный ненасыщенный углеводород сквален который участвует во многих биохимических процессах и способствует улучшению обмена веществ в организме человека на клеточном уровне. Итак, подведем итоги. Каково же действие теленильного жира? Значит, что он делает? Он замедляет старение организма. Ну, естественно, если витамин А, витамин Д улучшена, улучшена кожа, улучшен рост волос, ногтей, то, кстати, вот от вот этой штуки волосы хорошо будут расти, вот этих капсулах, будут хорошо расти волосы. Я сейчас немножечко вот расскажу о его действии, а дальше расскажу о том, вот я вчера его выпила первый раз, я была в шоке. Оказывает противовоспалительное и... Антиоксидантное действие. Ну, противовоспалительный антиоксидант нормально. Это все, все оказывают. Все БАДы оказывают противовоспалительное оксидантное действие. Нормализует жировой обмен и снижает уровень холестерина в крови. Вот это, девочки, самое главное. самое главное. Когда вы читаете на бутылке с растительным маслом, что не содержит холестерина, девочки, холестерина в растительном масле никогда не бывает. Холестерин образуется от животных жиров. Поэтому животные жиры никогда не ешьте. Это все просто, либо значительно, как можно меньше их уменьшите. Я, допустим, вот после того, как я стала 7 лет, я уже ем БАДы, и причем я стала лечиться уже БАДами, девчонки, я перестала есть мясо, мне от него становится плохо. Вот просто плохо себя чувствую, и все. Как только перехожу на растительный белок, это, э, сейчас скажу, или на растительный белок и на рыбу, Особенно вот красная рыба, очень люблю треску, хоть она и не красная, но очень люблю треску, от треску. И особенно фасоль, горох, вот, вот эти вот чечевица, как хотите, ешьте, готовьте очень много и с фасолью, и с горохом, очень много различных, очень вкусных блюд. А посмотрите восточную кухню, там очень много сделано именно с расчетом на сыре, на твороге. Я попробовала различные адыгейские сыры, я попробовала сыр сулугуни. Девчонки, это очень вкусно, мы на них не обращали внимания, мы зациклились на Рошнинском и пошехонском сыре. Вот, а существует еще очень много другого. Снимает, нормализует жировой обмен и обмен холестерина, ну, в общем, это я уже сказала. Дальше он снимает при воспалении при ревматоидном артрите под остеохондрозе, инфекционном полиартрите. Девчонки, это правда. Люди пили, люди, люди говорили, вчера мы с ними даже поспорили, даже поругались. Я им сказала, что нет, вот там йода мало, и все. Девочки, сейчас все расскажу. Восполняет дефицит йода. Я сказала, что в принципе, в принципе, его здесь мало. Но дело в том, что помимо того, что восполняет, и нам вдоволь, ну его надо просто много есть, чтобы восполнить. Регулирует деятельность щитовидной железы. Девчонки, вот что важно. И действительно это так если отрегулирована деятельность щитовидной железы то ее будет усваивать куда же неорганически если деятельность щитовидной железы не отрегулирована потому что у вас пока ваши половые гормоны действуют растительное, растительное, живое, тесно, щитовидная железа будет усваивать все что угодно а уже когда половые гормоны отказывают особенно женщинам климаккс Тогда да, вот тогда беда. То есть это говорит о том, что организм переходит на ручное управление, и тут уже надо читать, читать, читать и читать. Способствует профилактике сахарного диабета и возникновение онкологической патологии. Все правильно. Почему? Потому что улучшает обмен веществ. Онкологическая патология в основном развивается из-за того, что в первую очередь после климактерического отказа Половых органов нарушается деятельность щитовидной железы. Вы послушаете всех наших актеров, вы их сейчас очень любите слушать, всех актеров, всех-всех-всех вот, певиц наших, вот эти, у которых сейчас раки образовались. Девочки, это все в силу того, что не понимают люди. Обмен веществ надо брать под контроль. Да, его надо регулировать самостоятельно. Вы знаете, я вчера вот спорила, да, я говорю, я врач, я говорю, а ты какая-то санитарка-поломойка. А на что? Я врачам вот сейчас не верю. Я пришла и как не знаю кто. И вы знаете, когда я выпила одну вот эту вот штуку, одну, у меня была проблема именно с давлением. В связи с тем, что я резко прибавила в весе, 20 килограммов сейчас у меня 65, у меня сейчас 95. Вот, у меня периодически не удерживается давление. Давление, ну, не хочет. Щитовидка свалилась, и, в общем-то, именно со щитовидки все и пошло. Отказала в работе щитовидка. Все пошло наперекосяк. Все пошло черти как. И вы знаете, я до сих пор вспоминаю, я была на приеме у эндокринолога. Девчонки, никогда не ходите к эндокринологам. Потому что вы не получите разумных консультаций. Вы получите только наши стандартные консультации. Читайте, читайте и читайте. Читайте, вникайте и получайте сами результаты. Запомните, если проблемы с кожей, если проблемы с волосами, если, девочки, это щитовидная железа. Восстанавливайте щитовидную железу. Всего лишь надо попить, вот эти капсулки. Ну, не только эти капсулки, можно и другие, но надо поработать над работой щитовидной железы, надо улучшить обмен веществ. Что делают БАДы? Они работают над обменом веществ. Если наша обычная аптечная химия, она просто, восстан... она просто либо снимает воспаление, и то синтетическими препаратами, значит, она не только снимет воспаление в каком-то месте, она еще уничтожит что-то полезное. А вот эти штуки, ведь они сделаны полностью из натуральных препаратов, девочки, а вот эти штуки, они действуют на обмен, только на они улучшают обмен веществ. То есть вы получаете здоровые, нормальные микроэлементы, которые встраиваются в цепочку обмена и улучшают обмен веществ. Далее, способствуют профилактике сахарного диабета, это я уже сказала. На онкологию тоже сказала. Улучшение состава крови и может применяться в восстановительных программах после проведения радиохимиотерапии. Согласна, абсолютно согласна. Совершенно великолепно нормализует щитовидную железу. Вот вчера я выпила капсулу. Вы знаете, я вчера сразу не поняла, что основное такое, у меня вдруг задолбилось сердце, но чувствую, когда тахикардия, когда сердечный приступ наступает, вот тогда это сразу чувствуется, ты сразу чувствуешь, что идет дискомфорт, идет какое-то вот непонятное что-то, а здесь как-то вот чувствую, что сердце долбит, ну, патологии не чувствую, нет патологии значит, я пришла, пришла вчера очень уставшая, это сейчас вот будет все к одному, все один к одному, вот к этим кремам, вот к этому ко всему, я не зря показываю БАДы, я не рекламирую БАДы, я просто рассказываю, как все взаимосвязалось, и как все получилось. Вот, я пришла, бро. И я выпила одну капсулку, но я уже пьют ее на на желудок желудок, а я уже выпила сразу, вот увидела и выпила, потому что давно хотела его, э, его покупать, а, из-за чего не покупала, не покупала из-за того, что я знаю просто, что когда убивают сулени, девочка вы все прекрасно знаете, что жалко, что убивают сулени, но рыбу же вы все едите, нас уж вы все едите, вы же понимаете, что убивают же животных для того, чтобы вы это ели, иногда они не умирают, и с них живы снимают шкур, девчонки. Я вот это вот видела в фильмах, показывает это по Ютубу. Там есть такой фильм, называется, я забыла, как он называется. Я дам ссылку на этот фильм. Девчонки, больше получаса я не смогла смотреть, у меня была истерика. Они просто показали, как обращаются с животными, даже в с тем, даже с теми же коровами на всех вот этих удойных вот предприятиях на наших. Их выдаивают, в общем, это ужасно, я ссылку на видео дам, у кого силы хватит. Ну, у нашей молодежи, наша молодежь сейчас каменная, бездушная, у них силы хватит. Девочки, мальчики, посмотрите, как относятся у нас к животному миру. Если мы так будем относиться дальше, мы друг друга-то не любим, а у животного мира подавно. Если мы так дальше будем относиться, говорю, наша наша в таком случае наша страна идет в пропасть это однозначно, и вот, понимаете я, я вот что-то, тюлени, тюлени совершенно не агрессивные животные и они просто убегают, если тюлен не успел убежать, его убьют, для добычи вот этого жира девчонки, мне так жалко было тюленей, я и не покупалась, но вчера вчера, вот просто меня вот горе заставило, и не отдавали нам в МПЦТО, сейчас стали, МПЦТО стало просто воровать, обворовывать людей, они стали не отдавать бонусы, деньгами требуют, чтобы у них покупали продукцию то есть все дистрибьюторские центры то есть они воруют деньги, начиная там с начальника, там распадаются начальники, там в общем большие конфликты по этому поводу. И, вы знаете, просто вчера уже с большой скидкой вот это все предложили, в не буду говорить, как я вчера хитростью это все сделала, то есть я долго, недолго стояла, не думала, думаю, ладно, со щитовидкой у меня действительно сейчас проблема, мне действительно надо регулировать, то, что я пью для щитовидки, оно сейчас для меня очень дорогое, купить я его сейчас не могу правда по деньгам, вот как пошел, вот бывает такое, вот отключилась энергия денег, вот вы говорите, энергия биополя, вот энергия денег, она тоже существует. Отключена энергия денег, и хоть ты сдохни. Вообще ничего не могу купить. Я вчера, представляете, чисто вот просто исчезли перчатки из кармана, и все. Вот, мне очень жалко было. Перчатки вчера потеряла. Жалко мне перчатки. Прямо меня такая прелесть. Но с другой стороны, вчера я увидела очень красивые перчаточки, и что-то мне захотелось их купить, но у меня были вот эти перчатки, я бы их не купила. А вот то, что потеряла перчатки... И это меня заставит купить те перчатки. Те перчаточки мне больше понравились, ниже, чем те, которые у меня были. Вот. Ну, в общем, про вот этот вот жир. Вдруг вот я чувствую такое вот состояние. Вы знаете, задолбило сердце. Я бегом, бегом за Амроном. Ну, это препарат для сберегения давления. Мерю давление, девчонки, 120 на 80. как часы? Я не верю. Смотрю на чистоту сердечных, а чистота сердечных сокращений 84. Вот, вы понимаете? Обычно, ну, где-то 70 вот, сокращений, у вас будет у всех это 70 частота сокращений, а тут 84. Значит, вот эта штука заставила мое сердце биться, понимаете, Иногда организм компенсирует давление за счет того, что сердце начинает более часто биться, более часто сокращать, но это способствует уставанию сердечной мышцы, а иногда за счет увеличения выброса, то есть сердце расширяется, набирает больше крови и больше выталкивает. То есть увеличение сердечного объема выброса крови. Но для этого ему нужно сильнее толкнуть сердце. То есть я слушаю дым, дым, Знаете, в грудную клетку, как бьется что-то. Вот надо «ду ,ду ,ду». И вы знаете, ничего не стало делать. Думаю, пройдет. Ну, как обычно бывает, потому что БАДы действуют, вот некоторые пьют БАДы. Вот я вот пила и ничего. Девочки, БАДы действуют тогда, когда вот вдруг становится плохо, вдруг становится что-то непонятное, тогда БАД начинает действовать. А если у вас все хорошо, то никакой бат у вас не действует, значит, действия нету Ну, вот хочу сейчас показать свою красавицу, красавицу-орхидею и золотой ус Девчонки, я про золотой ус еще скажу. У меня с ним связано очень много, он меня ужасно выручил. И вы знаете, я не могу ничего сказать, но золотой ус мне буквально стоит ткнуть в любой, даже в песок, он у меня начинает расти. Я не знаю почему, но у меня вообще все растения растут. А вот орхидея моя, которую мы как раз вот купили в магазине, вы знаете, она вся была усеяна цветами, и вы знаете, все цветы опали и не, и не раскрылись. Вот видите, тут повыше есть вот такие вот... Цвет, цветоносики повыше вот два цветоноса один и второй цветонос вы знаете они все были усеяны цветами орхидея так и не раскрыла и вот пол, полгода она у меня бедненько стояла это я говорю к тому что вот она была в казенных условиях полгода и что с ней стало и вот вы посмотрите насколько она малышечка она очень красивая она желто-фиолетовая вот цвет вообще необычайно красивый вот. И что значит, когда дома за ней ухаживают, точно так же, как и ребенок, и человек растет, если он дома при маме растет, то это будет, конечно, в другое дело. А если растет в казенных условиях, там уже, конечно, вырастают моральные уроды. Ну вот, я могу сказать, что после одной капсулы вот этой штуки у меня мало, у меня восстановилось давление. То есть сейчас давление 120 на 100. Я сегодня даже сделал эксперимент, по <погиб>, погиб экспериментатор и выпила кофе. На кофе у меня сразу сбивалось 140 на 100. Но вы знаете, у меня сразу начинала болеть голова. Сегодня я выпила кофе, да, поднялось, было 140 на 80. А вот сейчас я мерила, у меня ни, ни голова, не ни болит, ничего. Я сказала, что если вдруг у меня будет давление, я, я лучше выпью теперь вот эту капсулу. И, э, вы знаете, я выпила вот эту капсулу, вот, и у меня давление сейчас 120 на 80. То есть мне не надо пить всякие нифидипины, хренины, каптоприлы. Вот она. Вот она. Вот она штука, которая мне хорошо регулирует давление. Вот, но это, это все к делу. Состав у него тилейный жир пищевой, витаминный премикс, это где-то витамины А, Е и Д3. Ну Помните, кальций и Д3 не комет. Девочки, не берите его, потому что способствует наоборот выведению кальция, а не введению. Дальше, обалочка капсулы желатин, глицерин, дистиллированная вода и применение упадной капсулы два раза в день во время приема пищи. Но я два раза в день, в день, пока по времени, потому что у меня очень термоядерно пошло вот это вот пошла реакция. Именно у меня стабилизировалось давление. То есть, ну зачем мне перебарщивать, если я и так уже вижу, что все в порядке? Так, значит, <coughs> что я делаю? Это первое. Это первое. Почему я это все вам рассказываю? Потому что я вчера вот покупала вот эти вот крема, и я покупала крем, вот такой же крем Евроше. Там тоже крем для ног, для от усталости, значит, освежающий крем. Девчонки, да, он очень хорошо освежал, он очень хорошо охлаждал, я вам могу сказать, усталости с ног он не снимал. Крем Евроше. Вчера я пришла, я была на сапогах, и я проходила практически полдня в этих сапогах, у меня почему-то страшно именно в этих сапогах, я могу ходить на каблуках, все нормально, но именно в этих сапогах, почему-то у меня страшно начинают болеть ноги, где-то через, ну, через полчаса, через час вот ходьбы э, в этих сапогах, но вот одела, шила себе юбку, и просто ужасно хотелось проходить в этой юбке, посмотреть как она себя будет вести, как я буду себя чувствовать, я ужасно довольна осталась, юбка и сапоги красивые, все высокие, красивые, черные кожаные сапоги, белвестовские, очень красивые, мне очень нравится. Но, к сожалению, ноги у меня страшно устали. И вы знаете, я вчера уже не верю ни во что. Ну, думаю, ладно, по значит. Но я первое, что сделала, я пришла, полежала, закинула ноги на 90 градусов вверх и полежала. То есть зачем это делается? Для того, чтобы побыстрее оттекала кровь от ног. Потому что устает. Почему? Возникает застой, кра... застой в ногах, кровообращения, А ведь по венам да, подняться крови, и ей надо преодолеть силу тяжести. И дальше вот эта кровь, она идет насыщенная углекислым газом. И поэтому наши мышцы устают, они не получают кислорода. Когда вы ложитесь на 90 градусов и именно, девочки, ни, ни каких-то там 30 градусов, 50, именно под 90 градусов ложитесь, у вас ноги очень быстро отдыхают. Уменьшите угол, значит увеличите время отдыха ног. Ну, не так это будет эффективно. И еще у меня пролежало, ну, недолго, могу сказать. А потом вот чувствую, что у меня ноги все равно гудят. Вот такое ощущение, как будто подключили туда вот ток. И вот, он... И вот, вот такое вот жжение в ногах. Не могу успокоить. Обычно не успокаивалось, как я сразу говорила, слушай, мужа говорю, слушай, делай ванну. В ванну давно в воде очень хорошо успокаиваются ноги. Но это тоже говорит о том, что вот биоволны и биополя оно именно успокаивается, именно вот в воде, если если сесть сразу же прийти и в такую горячую воду сесть, то ноги отдохнут хорошо. Но поскольку ванну я не стала наливать, я просто налила в. в таз воды, достаточно горячий. Ну, в общем, ноги я помыла, скребла, привела их в порядок, это само ногти, все, привела тоже почистила, попилила. Но дело в том, что ноги, когда вынула, все равно ноги устают. Ну и я как-то так думаю, ну да, я вот использую я этот крем, думаю, да. Вы знаете, девчонки, вот я хочу сейчас его открыть. Я его хочу показать. Во-первых, вы посмотрите, какой красивый цвет. Я от цвета. Совершенно обалденный запах. И еще более обалденный эффект. Я когда ну намазала, я просто сейчас буду все размазывать по рукам. Я, я почему хочу именно по рукам? Потому что, вы знаете, я сегодня им использовала. В общем, я намазала, я намазала ноги этим кремом. то Через 15 минут моей усталости как и не было. Все. Исчезло. Все. Я в полном восторге, ой, вообще шикарно пахнет, я в полном, в полном восторге от запаха, вообще, я, я тащусь, от... он такой аж редкий, тут и перец, Тут, вы знаете, что тут они, конечно, пишут состав вот этот большими буквами, но когда я сейчас стала читать латинскими буквами состав, вот глупой, Девчонки, но тут не только то, что они указали. Тут очень большой состав. И тут, кстати, используется конский каштан. Кстати, в любой, любом антицеллюлитном креме, вот по поводу, любой антицеллюлитный крем, он содержит конский каштан. Вот отсюда, и вот это вот такая вот отдушка, мало того, что вот эти там перец обязательно, в этом содержится перец, здесь есть ментопеперита, вот содержится перец, и также э, содержится конский каштан, он способствует улучшению. Э, в общем, написано, что легкое 24 часа, девчонки, это действительно так, называется он гель свежесть для ног, снятие усталости, это так, вчера через 15 минут мои ноги успокоились полностью, значит, что там у нас? А Значит, написано, на освежающего, значит, а вот, э, гель свежесть эффективно снимает усталость и нормализует кровообращение, способствует расслаблению уста, уставших мышц, моментально впитывается без липкости, на основе освежающего фито -чая, значит, первое, это мята, интенсивно охлаждает, не думится, укрепляет капилляры и способствует снятию усталости, то есть мышечной слабости, а вот самое главное, девочки, подорожник, подорожник уменьшает отеки. И насыщает витаминами кожу но Ромашка, естественно, увлажняет, смягчает. И вот он наш любимый конский каштан. Стимулирует кровообращение и тонизирует. Значит, тут написано 89,5 натуральные компоненты. И еще там написано, что из тестируемых, значит, 83% отметили хороший результат. Девчонки, это очень хороший результат. Не может быть стопроцентного действия, потому что у нас вообще, я вообще удивлена, что 83%, потому что у нас население больное. И люди вообще не понимают, люди ходят по врачам, доверяют медицине, которой сейчас уже доверять нельзя. Наша медицина продолжает лечить какими-то отсталыми, совершенно отстойными методами. Недавно я смотрела, я смотрела, я очень сейчас заинтересовалась в Японии. Недавно я смотрела а, Вован, по-моему, там есть какой-то, а, Вован, и как то называется, вот его канал. И там он рассказывает, что он с панорицей на пальце, Пошел к японскому врачу. Девчонки, мы все знали о японских технологиях, мы все знали, что такое японцы. Девочки, но ну я просто не ожидала этого отстойка. Когда он начал рассказывать, что там под, э, под азотом, то есть ему охладили палец, но это ну, обезболивание, охладили палец, потом срезали зачем-то. Девчонки, все очень просто. Намажьте йодом, и у вас все пройдет. Даже, даже опухший палец, вот опухший панорицей, если у вас вот что-то прошло, намажьте йодом, и все пройдет. Нет, либо просто запарьте в кипятке, вот вскипятите воду, дайте ей немножко остыть, и вот опускайте насколько можете. Вот опустили, вытащили, вот опустили. Сможете держать, но ну, подержите немножко. Это называется запарить панорицей. Девчонки, ну великолепно действует. Ну кто холодно лечит панорицы? В общем, я удивляюсь, что 83% отреагировали на то, что здесь положительно. Потому что у нас люди совершенно не понимают. Сейчас надо лечить самим себя самостоятельно. Вот. Так что говорю, я вот этим гелем сегодня, я настолько была от него в восторге, я настолько была в восторге от его запаха, что я просто, я, я честно скажу, я, я вчера спала с ним. Я вчера его положила, я нюхала его, вот как вы как духи. Потому что, ну, не понравился, мне до такой степени понравился запах. Вообще, изумительно, медульница с мятой. Ну, там же еще, там еще много всего, и, во-первых, и консистенция совершенно обалденная. Действительно, гель. Дальше я не смогла удержаться, почему? Вот, значит, вот он, крем для рук. Я специально поставила вот этот крем для рук. Девочки, к сожалению, чистая линия, вы извините меня, даже не буду извиняться, но вот этот крем для рук и вот все там 4 вида вот такого крема для рук, чистой линии, я его покупать не буду. Мне не понравилось. Я взяла цехинации, поскольку мне уже за 45. Я уже взяла цехинации, потому что тут от 35 лет. девчонка, все равно эффект не тот. Постоянный эффект каких-то смазанных рук, неприятных, непонятных. В общем, мне не понравилось. Он совершенно не убирает сухость рук. А вот, вот этот крем для рук 100 рецептов красоты. лифтинг питание, антивозрастной эффект. И содержит он масло облепихи, календула золотой уз. Но это, естественно, еще не все. Потому что, видите, вот сколько здесь еще написано. Точно так же, как и у этого крема. написано здесь вот столько. А вот тут вот он состав. То есть тут вот очень большой состав. Но мне что очень нравится э, в «Старе рецептах красоты», они вот здесь вот с буквами <laughs> отдают, как приготовить этот крем самостоятельно. Но, вы знаете, я могу вам сказать так. У вас больше хемороя уйдет на приготовление крема самостоятельно. Ему легче купить за 33 рубля и не мутить себе голову. <laughs> мне очень понравилось. <laughs> вот. Так что я попробовала этот крем. Мне очень понравился. Во-первых, мне понравилась облепишка сама. Она дает именно вот этот вот желтый цвет, такой вот, вот такой вот консистенции крем. Он очень хорошо впитывается. Вот специально. Во-первых, его немножко наносишь, он хорошо размазывается. Он жирненький такой для питания. Вот, я что сделала? Я сегодня вот этот крем, который мне жутко понравился для ног, я им обработала руки, руки вообще обалденно, мне очень понравилось, вообще хладенькие, мягенькие, немножко вот такое вот освежилось, и вы знаете, вот я могу сказать, что зимой я не использовала гель для ног и в Роше, линии и в Роше, почему, настолько сильно охлаждают, что ноги каменели. Мне это не понравилось, то есть я зимой им не пользовалась. Оставила до лета, летом попользовалась, конечно, когда жира была. И 390 рублей, простите меня, и 43 рубля, девушки, а эффект много лучше, чем от того геля у меня ноги не, не снималось, усталость с ног. А вот от вот этого геля у меня осталось с ног снимать через 15 минут, ну 15, полчаса. Я вчера, если честно, не засекала, но очень быстро. Это действительно так. Дальше, вот крем для рук, который сразу говорю, буду покупать, буду пользоваться. Почему я обратил на него внимание, девочки, из-за вот этого вот красавца, <смех> из-за золотого уса. В состав него входит золотой ус. Масло, масло облепихи, календроз, золотой ус. Я вам могу сказать так, что в свое время, когда меня пыталась милиция вместе с уголовниками выгнать из моего дома, я боролась с ними отчаянно, но они делали, что они меня избивали, били в основном по лицу, ломали мне кости носа. Естественно, когда сломаны кости носа, возникает симптом Помните, алкоголиков, которые ходят с этими очками, под глазами, с синяками, полностью у глаза в синяках. Вот меня таким вот образом фотографировали, и всем говорили, что э, плевик э, Витка пьет. Вот, поэтому вот она врач-стоматолог, и она поэтому пьет, она вот такая вот дурочка, там меня фотографировали в таком виде. Я не знаю, я жила одна, я не знаю, сколько я без сознания валялась после того, как меня ударили перед домом. Э, не знаю, может быть, меня фотографировали и так, в общем, не знаю. Ну, я слышала, что говорили, что она пьяная, валяется перед домом, да еще с симптомом очков. И потом, вы знаете, я, когда я вот это вот все поняла, потому что я уже понимала, что ничего сделать не могу, вы знаете, у меня выручил золотой ус. Что я делала? Я срывала вот этот листочек, один лист, на один глаз, один на другой. И вы знаете, что делала специальные маленькие такой, такие тампончики, прижимала, делала так, чтобы вот этот лист прижимался, следом сверху накладывала обычный пакет которые разовые пакеты, которые вам всем в магазине дают, куда вам еду заворачивать, накладывала вот такой пакет и заматывала теплым шарфом на три половиной часа. Девчонки, синяков как не бывало. Я очень хорошо помню нашего врача, который меня, как обычно, привезли в стационар в ухо и когда у меня видят свежий перелом костей носа, а симптома очков нет, девчонки, я, я умирала. Они же тоже начали издеваться надо мной. Вот эта дура, да, она пьет, да, ее постоянно привозят сюда. Они начали надо мной просто издеваться. И вот эти, как он, у него были вот такие глаза, шары, он смотрит на меня. Я чувствую, что он хочет задать вопрос, но он этот вопрос так и не задал, а я ему ответа так и не дала. Вот таким образом, вот этот золотой уз, я сейчас выбралась из этой ситуации, я сейчас живу дома, но вот она у меня наконец-таки, у меня наконец-таки сейчас возникает ситуация, что я могу либо заполучить очень большой пост, но это очень опасно. Я наконец нашла тех людей, которые меня заказали, благодаря которым уголовники меня забивали, уголовники меня избивали, благодаря которым хотели, Не хотели меня посадить, либо психушки сказать. Я нашла этих людей, но эти люди еще не знают, что я их определила вот, поэтому у меня сейчас стоит очень много вопросов у меня просто, я вот поняла, что меня сегодня распирают от всех моих вчерашних покупок вот, у меня сейчас просто нет денег, я вчера просто даже не думала, что я все вот это куплю, и вы знаете, вот Девчонки, вот, мы ну, купила, ну, все, ну, просто в точку, ну, бывает же такое, ну, вот, исчезли перчатки, мне жалко перчатки, но еще раз сказала, говорю, э, перчатки, значит, мне, говорю, надо купить те перчатки, мне страшно понравились перчаточки, а вот эти мне не нравились, они какие-то вот, ну, а те мне очень понравились, красивые перчатки. Вот, значит, вот этим золотым усом я буду пользоваться, там еще есть ночной крем для лица, но я могу сказать так, что вот эту двоечку я сегодня перепробовала именно для этого самого, вот эту двойку я перепробовала сегодня для лица, я вот этим кремом намазала лицо, Девчонки, глаза открыть не могла, потому что настолько сильно вот эта мята с медуницей, вот настолько сильно был вот этот освежающий эффект, чтобы невозможно было глаза открыть. Я сидела, наверное, полчаса с закрытыми глазами, пока хоть как-то этот вот освежающий эффект стал уходить. Вот, потом, естественно, все ушло, я посмотрела на свое лицо. Девчонки, ну классно. Он тонизирует обмен, он ускоряет, он улучшает. Девочки, мне так понравилось. Ужасно. А потом где-то через часик я взяла и, взяла и вот этим вот кремом для рук обработала лицо. Девчонки, у меня сейчас классное лицо. Я жутко довольна. Я просто потрясающе довольна своими покупками. Я именно вот, на вот этот крем для рук я соблазнилась. А вот, вот эту штуку я хотела поставить на место. Ну, Вот знаете, вот что меня соблазнило? Меня соблазнил цвет тюбика. До такой степени очень красивая а оболочка, смотрите, снежно зеленый голубой такой вот. И дальше вот этот перепад вообще очень красивое оформление, я говорю, я как-то обезьяна, я говорю, я на всю блестящая и красивая. Но это нормальная любая женщина. Если она не реагирует на такие вещи, то она не женщина. Вот это я могу точно сказать вот поэтому я вот сегодня взяла, обработала лицо вот этим как бы как питательным прямо сначала вот улучшила вот тонизировала лицо а дальше вот питание девчонки из золотого уса золотой ус это вещь это прелесть где видите в составе золотой ус берите вы не пожалеете это изумительная штука он обладает очень мощным лечебным свойством и причем девчонкам лечит все он лечит и сахарный и диабет вот там надо просто знать как он лечит и суставы, он лечит все он прекрасно мне знаете что я сделала когда меня вот избивали опять же, я говорила, я сделала так, я рану просто помыла, когда меня избили, я на коленках проволокли меня ä, по земле, ä, у меня были растерты все колени, вы не представляете, во что мне в куски мяса, мне в кровь превратили колени, я думала, что там столько ран будет рубцов, и вы вот знаете что, я просто помыла простой водой. Опять же взяла листья, листьями закрыла вот это все, опять же сверху пленкой и теплым шарфом. У меня мама любила вязать тонкие длинные шарфы. И мне вот этот шарф сейчас как бинт идет. И шерстяным тонким теплым шарфом замотала. Ну, я проходила с этим, наверное, сутки. У меня так размякла рана. Я помню, что потом меня привезли в скорую, меня в стационар, мне размотали рану. Когда ну, представьте, что она. Но дело в том, что под воздействием тепла там выделился сок золотого уса. И я вот это вот все потом сняла и сутки ходила вот с такими открытыми ранами. И все это начиналось от девчонки. У меня ни одного рубца на коленях. Ни одного. Были страшные, были страшные раны, меня проволокли э, по, по, по земле мне так размазали колени, что там, говорю, вот кожа кусками болталась. Вот. Вот, вот что такое золотой ус, поэтому где я в составе, я вижу золотой ус, он у меня постоянно есть дома, вот я сейчас же свой блефароконъюктивит закапывала, то есть я делаю настой золотого уса, это не настойка, настойка на спирту, запомните, спиртовое ничего не употребляйте, спирт очень много лечебного действия препарата убивает, поэтому я не употребляю вообще никакие спиртовые настойки, только настой и только вода. Можете потом взять, вот оно настоялось, взять, накипятить и просто выкипятить вот какую-то определенную воды. Получается концентрированный настой. Вот. и вот этим настоем обрабатывать. но ну, это просто шикарно. Но еще раз говорю, кипячение оно убивает, но даже не кипятят, а на водяной бане. Ставят на водяную баню, и он как бы под теплом, он испаряется. Вот, или когда, допустим, горячий, вот он начинает испаряться, вот он ставит, он испаряется, вы же видите, вот чай, чай горячий, если оставляете открытым, он испарится, а вот если закроете то будет столько же, сколько есть, вот если нам нужно, допустим, его можно подогреть, вот, ну, градусов до 60, до 70, все, и оставить. Пусть мы опять подогрел, оставил, подогрел, оставил. То есть, ну, либо ставят на водяную баню. Там что-то кипятят под низом, ставят э, тарелочку и сверху ставит то, что нужно выпарить, И вот оно постепенно на этой бане выпаряется. Вот там внизу вода кипит, а здесь не кипит ничего сверху, оно просто испаряется под действием постоянного тепла. Девчонки, это просто здорово. Это здорово. В общем, мои вчерашние покупки... Это просто чудесно. И учитывая то, что телени жир, я купила тоже вчера. Но вот крем для рук чистой линии, вот этот, я использовать не буду. Я, больше, я его использую, выкидывать не буду. Использую и убираю. Больше покупать не буду. Теперь мы поговорим о волосах. А, еще я тут поставила вот эту вещь. Я могу сказать так, что вот у меня была нано-платина, это тоже ННПЦТО, тонизирующий флюид для глубокого увлажнения кожи лица с нано-платиной. Девчонки, совершенно потрясающая была вещь, вот очень хорошая. И дело в том, что остались очень хорошие тюбики, стеклянный тюбик из матового стекла с вот такой вот открывашкой, и я туда загрузила вот из вот такого, там лосьон и тоники есть. Вот это, это не лосьон, тоник, это мягкий лосьон для снятия макияжа. А там есть лосьон тоник. Я туда загрузила лосьон, тоник и залила вот этой вот... И чуть-чуть добавила для запаха вот этого вот бальзама для бритья, лосьона после бритья. Девчонки, отлично, отлично тонизирует, отлично. У меня может быть и кожа благодаря вот этому очень хорошая. Я же, мне очень хорошо идут бальзамы после бритья. Я даже не смотрю для лица вот, если хотите усилить вот эффект вот этот, девчонки если, если кожа хорошая нет реакции то по первости для улучшения впитывания обработайте лицо вот сначала вот этой вот штукой вы не поверите, вы посмотрите на результат вот не смотрите что это крем гель для ног совершенно потрясный результат будет конечно вот этим кремом вы не обработаете лицо, но я сейчас скажу и про вот эти кремы но будет совершенно потрясающий результат значит сейчас вот про антицеллюлитную крема ну вы видите сколько у меня этих кремов уже в общем использую я его очень активно вот, но после каждой ванны после каждой ванны у меня на шее образовались складки и у меня на лице тоже было лицо лицо тоже пополнило и знаете, я вот когда обрабатывала обрабатываешь тело, обрабатываешь а сначала гелем, он тут, сначала он горит, вот, а крем охлаждающий, такой, с охлаждающим эффектом. Девчонки, очень хорошо бр... у меня лицо, э, я тоже вот это вот делаю, использую для лица, потому что у меня много было, ну, потолстело, естественно, равномерно и потолстело и лицо, и поэтому на лицо смотреть не могу. И я стала использовать вот этот крем, вот, эту вот, вот этот комплекс точно так же после ванны и полностью на все лицо. У меня на лбу там две складки, не могу, если никак справиться, но я стала и на лоб накладывать все. Девчонки, кожа просто классно улучшилась, кожа гладкая, блестящая, и самое главное, все-таки вот таких вот жировых складок, вот, ну такого вот холка такая вот, такая сви свини свининка, свининка такая, знаете, как вот у поросенка, нету такого вот на вот это вот, нету такого вот, вот, оно постепенно уходит, ямочки появились на... На, на щеках. Вот, вот это радует, что есть эффект, потому что похудение после 45 лет, оно идет несколько по другому варианту, чем вот похудеть с помощью диет уже не удается. Это уже, и даже с помощью физических упражнений уже совершенно не то. Ну, а теперь, девочки-мальчики, я скажу про волосы. А, еще немножечко скажу про вот этот вот мягкий лосьон для снятия макияжа. Девчонки, я потрясена, я удивлена на вот эту штуку, я буду иметь постоянно. Почему? Почему? Очень хорошо, он немножко таким масляным эффектом, очень хорошо снимает сначала макияж, а потом после макияжа я макаю на чистый ватный тампончик, вот, и просто обрабатываю кожу и даю впитаться. Девчонки, великолепный эффект. Попробуйте. То же самое, два там, вот, э, диск ватный берете, но ну, я разрываю пополам, Допустим, мне не нужен такой толстый. Зачем, э, зачем такими толстыми? Меня постоянно пополам разрываю и пользуюсь. У меня очень долго стоят вот эти все ватные диски. Вот, намачиваю, разрезаете пополам его, то есть пополовинке ватного диска, намочите, вот, и положите, ну, на минутку на глаза. Девчонки, эффект потрясный очень хорошо веки отдыхают все снимаются так извиняюсь что при Дети там начали вообще с ума сходить. В доме все вверх дном. Ну ладно, переведем в порядок. Сейчас отправлю на улицу, потому что уже поракаем пора, пора, свою, свою активность проявить на улице. Пусть там сюда сходят. У нас огромный, огромный сад, вот там сейчас отправлю, пусть там и свои энергетические вопросы решают. Две же энергии некуда, надо же ее куда-то девать. Все, вот все у меня со стола скинули, благо бы к этому столу не пустила. В общем, девчонки, на мягкий вот этот лосьон, мало того, что он снимает, э, это самое, он очень стимулирует рост ресницы, все, вот это вот. Я накладываю тампончик, ну, по возможности, где-то до 15 минут полежать. Ну, я делаю, ну, после, ну, сколько могу, столько и... Либо минутку подержу, либо так, девчонки, лучше намного ресницы стали послушные, очень хорошо стали завиваться ресницы. Ну, в общем, очень красиво. Тушь очень красиво получается ресницы. В общем, эффект потрясающий. Вот эту штуку буду пользоваться, пользоваться и пользоваться. А теперь переходим к волосам. Я уже месяц пользуюсь чистой линией. Я могу сказать так, я пользовалась Евроше, я пользовалась лосеной, я пользовалась шампунями Мелореаль. А помните, первый был Элсев для объема? Я помыла. И вы знаете вот как было так и было и я поняла одним словом это называется негибболово извините это не матом но просто вот это самый точный термин того как это называется самый точный точнее просто не придумаешь вот и я решила все-таки чисто случайно воспользовавшись шампунями чистая линия и получив совершенно парадоксальный Результат я решила воспользоваться я решила воспользоваться всей продукцией чистой линии именно шампунями. И вы знаете, у меня пошел вдвиг. Я Вот сегодня я помыла волосы, <coughs> я совершенно не ожидала от того, что у меня произошло. Значит, в первую очередь, ну, первое, чем я начала пользоваться, это вот этими шампунями. Ну вот у меня сколько использовано бальзама, вот сколько использовано вот этого шампуня. Потому что <coughs>, ими я начинала пользоваться, и я могу сказать так, шампунь еще хорошо промывал волосы. Но волос был прямой, как палки. А я вам говорила, что у меня волос в предыдущих своих выступлениях, что у меня волос вьющийся был. И мне очень хотелось именно восстановить свой вьющийся волос. Так вот, я могу вам сказать, девочки, у кого тонкий волос, и у, которого, у кого волос никогда не вился, его возможно сделать вьющимся. Вы будете сейчас смеяться надо мной, но это не так. Именно с помощью шампуней, а также с помощью вот этой вот штуки, возможно это сделать. Но об этом сейчас поподробнее. Значит, я начинала с импульса молодости. Я взяла плюс 45, но вы знаете, что я попробую и плюс 25, и плюс 35, потому что я посмотрела все... Я посмотрела составы, я посмотрела результаты, а также послушала девочек в интернете. Я думаю, что стоит начать пользоваться. Почему я так мало пользовалась? Потому что вот вот этим лосьоном, конечно, я, ну, это самое сыворотка, фито-бальзам, бальзам есть бальзам, у него более такая плотная консистенция, поэтому его побольше нужно. А шампунь, у не не плотная консистенция, а поскольку волос, волосы тонкие, да еще и редкие, ну сами понимаете, что там буквально вот, ну, вот Капельку вот сюда на пальчик вот так вот делаешь выливаешь, и вы знаете, этого мне хватает, чтобы, в общем, чтобы полностью намылить голову. Вот. И сегодня я тоже его использовала. И причем, вы знаете, я купила, думала, ну, и пользуется сначала шампунь, потом бальзам. Девчонки, нет необходимости этим пользоваться. Шампунем можно пользоваться отдельно. Значит, что делается? Сначала первый раз смывается, но ну, бальзамом, конечно, вы смывать не будете, либо любым шампунем, либо просто мылом, <coughs> ничего страшного. И что я еще отметила в своих волосах? Девчонки, мои, мои волосы перестали реагировать на мыло. Раньше я могла мылом помыть, прекрасно их промыть, прекрасно промылись, у меня волосы прекрасно промывались мылом. Сейчас я все, вот даже мыло и враши, я убрала все. Почему? Потому что волосы перестали промываться мылом. Это очень хорошо. Значит, волос нормально отреагировал на щелочь. Щелочь есть щелочь. Почему мы, врачи-стоматологи, рекомендуем зубные щетки, после того, как вы помыли и поставили ее вот, сушиться, почему мы их рекомендуем еще намыливать? Потому что там щелочная реакция. А те микробы, которые там остаются, они кислая реакция. Ну и те, кто хорошо знает химию, что кислота плюс щелочь получается реакция нейтрализации. Вот. Так вот, шампунь и бальзам можно использовать по отдельности. Если, вот я, допустим, хотела сначала интенсивно. но ну, раз интенсивно, в бальзаме здесь 30% содержится э, вот, масло и риса. А вот в этом содержится 15% масла и риса. Поэтому я решила, ну, где-то по интенсивнее. И я могу сказать, у меня несколько масок, у меня березовая маска, у меня также маска э, с ромашкой, э, с лавоноидами. Вот Я могу сказать, на бальзамы у меня первый раз волос вообще никак не отреагировал, был как мочалка, вот, прямой слипшийся волос. Сейчас, девчонки, волос не узнать. Во-первых, перестали промываться на мыло, то есть, значит, изменилась плаш головы, <coughs> значит, изменилась реакция кожи, это говорит о многом, вот, и стали очень хорошо реагировать на вот этот бальзам. Великолепно. Но перед всем этим я случайно купила вот этот шампунь и стала пользоваться вот этим шампунем. Это называется шампунь 100 рецептов со 100% натуральной пеной мыльного ореха и семью активными маслами. Вы знаете, почитала шампунь совершенно потрясающая. Здесь масла оливковые, мятное, репейное, миндальное, зароды шипшини, чайного дерева облепиховое. Ну, говорить ничего не надо о том, что здесь и питание, и стимуляция все все есть, это хорошо. Вот. Поэтому я сначала мыла вот этим вот этим мыльным орехом. После того, как у меня не получилось вот этими вещами, я купила себе вот этот шампунь. Я начала мыть вот этим шампунем. Девчонки из расходов только вот столько. Он был по самую завязку, вот до сюда, я его израсходую вот столько. Потому что мне он очень хорошо мылся и буквально вот, ну вот, вот фаланга моя, вы видите мою фалангу, вот столько хватает, чтобы у меня была полностью намылена голова. То есть я вот этим шампунем, мало того, что я вот этим, девчонки, я этим шампунем еще и умывалку себе сделала. Я еще и умываюсь этим шампунем. Да, прямо маленькую дозатор вот именно в дозатор от жидкого мыла налила туда, вы знаете, очень хорошо, ничего не стягивает, умываешься просто чудесно. Вот, то есть, ну, знаете, одним махом убиваешь все. То есть покупаешь вот такой шампунь, заодно покупаешь себе и умывалку, покупаешь себе все. Вот, и э, я умывалку растворила в воде, и вы знаете, я еще даже использовала просто для смывания головы. Ну, вот первый раз, когда смываешь голову, шампунь вроде как жалко. Но сегодня я попробовала шампунь, мне тоже буквально капли шампуня мне хватило, и у меня намылилась голова. Ну, то есть, я не могу сказать, что у меня прямо три волосина на голове, нет, не три, но он просто очень хорошо мылится. Вот. Поэтому я не стала использовать вот, это, вот этот шампунь сразу, а сначала использовала вот этот шампунь. Потом у меня к шампуню голова привыкла. И я решила сделать вот что я решила сменить шампунь. Я теперь вот этим шампунем не моюсь, а теперь стала мыться ирисом. Почему у меня вот этого ириса стало больше? То есть я сначала смываю голову, э, смываю мылом, обычным мылом. Дальше я наматываю бальзамом. Его под теплое полотенце. Полчасика я сижу. И дальше я с этого полное полотенце э, теплого полотенца смываю. Но где-то 3-4 раза я сделала вот это вот сюда. И вы знаете, у меня очень сильно волос изменился, реакция волоса изменилась, волос стал очень красивый. Вот у меня, у меня было до подбородка, у меня был волос, значит, у меня сейчас бобкары, раньше я носила только короткие стрижки, потому что с моими редкими волосами ни о каких длинных волосах речи просто быть не могло. А сейчас, сейчас у меня уже все, в общем, совершенно волос поменялся. И я стала делать еще потом вот что. Я мыла вот этой натуральной пеной. То есть сутки я ходила с такими волосами после того, как они помылись. Мне хватало вот этой вот шампуни на двое суток. А потом, а потом я стала делать так. Одни сутки я хотела сначала помы, помывшись волос с этим, вот этим шампунем. То есть я смотрела, как реагирует на него. А дальше я брызгала вот, этой, вот этим крапивным отваром. Девчонки, во-первых, эффект э, очень хороший. Почему? Тем, у кого э, редкий волос, тоненький волос и послушный волос. Девчонки, я летом просто буду на вот этот отвар ставить голову. Я буду его использовать как фиксатор. Девочки, ну просто классно. Вы намочите, э, просто с помощью пульверизатора намачиваете воду, э, вернее, голову этим отваром ровно так, чтобы не капало, просто чтобы было мокро и все. А дальше, когда вот это все начинает сохнуть, начинаете формировать локоны. Девчонки, такая формируется прическа красивая. О, отпад. Очень красиво. Но опять же говорю, у меня по периметру головы волосы восстановились очень красиво. Но поскольку волос тонкий, то надо его каким-то образом делать, чтобы он стал поплотнее немножечко. Вот, дальше я говорю, я вот этим вот, вот этой вот красотой пользовалась. С каждым разом у меня становилось все лучше и лучше. Но дальше я почувствовала, что волос привык. Никакого прогресса я уже не видела. То есть тот эффект, какой был, то тут и попадал. И я меняю шампунь. Я начинаю мыть бальзамом. То есть вот этот шампунь я поставила, я стала мыть вот этим бальзамом. Этим бальзамом я уже промыла три раза. И делала точно так же. Сначала я посмотрела, насколько мне хватает. Мне хватает волос, помытых вот этим бальзамом на два дня. Ну, то есть это тоже для меня пока хорошо. Вот. А дальше я делаю так. Один день хожу с волосами помытыми после вот этого бальзама. А дальше я утром встаю и просто набрызгиваю вот этот а, бальзам. Опять же крапиву. Но набрызгиваю так, чтобы и кожа головы поимела. крапиву с этой что там. Вот. Теперь теперь у меня было как-то, я уже просто почувствовала, что сейчас мне нужно дозировку уменьшить, просто ну, многовато, я сейчас уменьшила дозировочку, и я стала мыть 15% сывороткой, то есть я стала мыть шампунем, прекрасно, и им и смываю, им и мою, он отлично, то же самое, намыливается вся голова полностью, чтобы не капало. Вот. Когда первый раз смылила голову, второй раз, значит, а смы, смыла голову, намылила, смыла голову. Дальше аккуратно просто промакнула, просто промакнула голову, чтобы не капала, обычным полотенцем. Вот, немножечко опять, вот буквально эту капельку у меня очень хорошо размыливается по волосам этот фитошампунь и под теплое полотенце. Вот, девчонки, эффект совершенно потрясающий. Ну, это я делала, это сделала один раз. И могу сказать... Видите, как поставила и... Сволочь такая. Вот за это не люблю. Вот Вот это плохо они сделали, что у них вот такая скошенная... Потому что бензан очень неудобно. Вот скошенная вот эта. Подделили бы ровно, но поставить вот так вот и все. Было бы удобно. Вот поэтому, поэтому вчера... Я купила себе вот эту вещь. Вот. Это опять же ММПЦТО. Вот в таком флакончике. Это пластиковый флакончик. Он тоже с пульверизатором. Крышечка снимается. Он тоже, он точно так же отворачивается. У него есть вот этот пульверизаторик. Я его уже покупаю не первый раз. Но вот первый раз я купила. Он тогда стоил 390 рублей. А сейчас они его продают. Он у них с просроченным сроком годности. Но там срок годности небольшой небольшой вот я взяла и я беру вот этот вот шампунь значит он стоил все но ну, получается что он стоит сейчас у нас 50 рублей а стоил он 450 ну из-за того что срок годности прозрачен вот дистрибьюторы вернее держатели центра вот этих вот где мы покупаем они продают ну конечно с одной стороны ну не знаю в общем, что делает вот этот активный комплекс? Я читаю, девочки, буду читать. Активный комплекс Health Hair, что называется, здоровье волос, это для мужчин. Есть красненький для женщин. Но, в принципе, я посмотрела вот, по содержанию одно и то же, и, вы знаете, я, я слушаю то, что говорят люди, и то, что пользуются. Вы знаете, мне сказали, ну, чисто по секрету, знаете, как у всех, покупаю мужской, потому что мужской гораздо эффективнее, чем женский. Если есть такой момент по типу мужского облысения. Значит, э, итак, хелф для мужчин предотвращают облысение в результате андрогенной алопиции, устраняет поведение и избыточное выпадение волос, стимулирует их рост, Пробуждают фолликулы, находящиеся в жаммершем состоянии. Находящиеся э, так интенсивно насыщают волоси, волосяные луковицы необходимыми питательными веществами. Увеличивает количество растущих волос. Ну понятно, будет луковица. Активный комплекс способен остановить даже генетически обусловленное выпадение волос. Клинические испытания подтверждают, что препарат эффективен при облысении в 68 случаев. Вот видите, девчонки, 68 случаев, то есть здесь, вот, ну это понятно, 50 на 50, здесь я согласна, потому что еще раз объясняю, облысение волос, потери волос, связанного со щитовидной железой, но вы этого определить не сможете, вы это определите только тогда, когда проглотите капсулу и посмотрите, как вы будете реагировать, а реагировать вы будете потрясающим. Хелсхейл для мужчин содержит повышенную концентрацию действующих веществ, что делает его эффективным даже при запущенной стадии облысения. Активный комплекс Хелсхейл обеспечивает многосторонний подход к решению проблемы облысения на любой стадии, вызванной различными причинами. Препарат не только останавливает избыточное выпадение волос, но и способствует восстановлению утраченного волосного покрова. В состав бальзама входят ингредиенты, сбалансированные, взаимодействие которых оживляет волосные фолликулы на всех стадиях их созревания и роста. И восстанавливает естественный процесс развития волоса. Так, активный негормональный компонент пинацидил, снижая влияние андрогенов, что такое андрогены? Это простой тестостерон то есть мужской гормон, он есть и у мужчин, и у женщин. Девочки, у кого редкий волос, вполне возможно, что у вас больше мужских гормонов, чем женских. У вас здесь дисбаланс гормональный, поэтому у вас резкий, редкий тонкий волос. Оказывает регенерирующее влияние непосредственно на луковицу, улучшая ее питание. Благодаря наличию депантенола комплекса, депантенола комплекс хеллхэ обладает сильнейшим увлажняющим эффектом, он возвращает волосам утерянную прочность. Вот помните, в аптеках стоит Депантенол. Депантенол. То есть, короче, тут все, все блюда сразу. Он возвращает волосам утерянную прочность, эластичность, защищает их от губительного воздействия влаги. Депантенол проникает в стержень волоса, обволакивает защитной пленкой внутри, снаружи, что способствует повышению эластичности волос, усилению блеска. Девчонки, я сейчас вот им намурникала свои волосы. Девчонки, блеск просто бешеный, очень сильно блестит. Вот волос такой как слившийся от него, он такой чуть-чуть немножко масляного такого эффекта, но блеск вообще жуткий, просто жуткий. Вот, его защитной пленку внутри и снаружи, что способствует повышению эластичности волоса, усилению блеска. Благодаря экстракту крапивы, девочки, вот она, крапива, вот приводном вот, называется, понимаете, здесь депантенол, крапива. Ну, можно смешать, можно, но с другой стороны смешаешь, может и не, не войти, в, оно может начать взаимодействовать не так, как надо. Вот. Благодаря экстракту крапива комплекс нормализует работу сальных желез, очищает голову, очищает кожу головы и волосяные каналы от жира. Понимаете, волосяные каналы они могут еще и жиром быть. Вот почему салятся слишком жирные волосы? Потому что забиваются жиром. И, и все, вот жир выделяется, слишком сильно работают сальные железы. А вот эта штука, она нормализует работу жирных волос. И вы знаете, вместе с тем, что вы отрегулируете щитовидку, вы еще вот этой штукой сальные волосы, сальные железы свои успокоите. То есть перевозбуждено, и пере... ну, когда организм переделал, что что-то в мирной системе не палатки какие-то. Вот, а жира восстанавливает естественный баланс кожи головы, нормализует водный обмен, обладает противовоспалительным эффектом и способствует восстановлению естественно цвета волос. Девочки, у меня действительно, когда я стала пользоваться крапивой, у меня уже проскакивали седые волосы, но сейчас у меня волос крашеный, крашеный под натуральный волос, мне никто не говорит, что у меня волос крашеный, я вот гарниром покрасилась, но в принципе мне понравилось, но гарниер не держит краску, это вот первый раз я увидела вот этот минус гарниера, что не держит краску. А бальзамы, по даются там в этом гарнире, он, в принципе, они не, не особенные нужны, потому что тут куча других бальзамов. Значит, в состав, состав вот этой вот вещи входит вода, пробелин, гликоль, пеноцидил, полисаха, полисарбат 80, депамтенол, биотин, эта, эБТА, называется эта, метиопарабин. Крапил, парабин, отдушка, экстракты крапивы, плодов карликовой пальмы, а карликовая пальма богата очень витамином А и витамин А. Карликовая пальма это вообще очень полезное масло, которое вот, используется тоже вот, и для приема внутрь, а также и снаружи, для хорошего состояния кожи. Вот, примерно 1 мл раствора, 5-6 нажатий на дозатор, нанести на чистую кожу голосистой головы, э, волосистой части головы, начиная от центра очагового блысения, предварительно хорошо высушив волосы. Раствор не нужно смывать. Рекомендуется применять препарат два раза в сутки, утром и вечером. Суммарная суточная доза препарата не должна превышать 2 мл. После нанесения тщательно вымыйте руки. Для поддержания стабильного эффекта рекомендуется постоянное применение комплекса. Ну, вы знаете, я могу сказать так, сегодня я руки даже не мыла, я специально оставила в нем, он какой немножко, самый. он чуть-чуть масляный такой, эффект у него масляный, вот фирма МПЦТО, вот они эффект у него масляный, вот на нем все написано, написан состав, написано также вот способ применения, как его применять. И я вам могу сказать, почему у меня не подействовало, вот скорее всего, в чем была моя ошибка, и почему 68% всего лишь эффекта. Девчонки, причины, опять же говорю, если редкие волосы, то нужно искать причину внутри, а не снаружи. Причины могут быть разные. Может быть скрытый гипотиреоз, то есть скрытая недостаточность гормонов щитовидной железы, и вы хоть усретесь, извините меня за выражение, вы ничего не сделаете ни вот этими штуками, ничем. То есть, если вы не стимульнете щитовидку и не начнете пить йод, но не любой йод, девчонки, не любой йод идет. Йод идет органический. А вот то говно, что продается в аптеках, это йодоксив, йодомарин. Вы знаете, я перепила много не убирает он ничего, не убирает он ни тахикардии, которые вызываются по щитовидной железы, ничего не убирает. Я пропила органический йод, я пропила за полтора месяца по 150 миллилитров э, миллиграмм, 150 миллиграмм в сутки. Конечно, термоядерная доза, вообще ощущение было охренительное, но вы знаете, потом просто поняла по состоянию, что уже хватит, прекратила. Когда сделала УЗИ, у меня щитовидка уменьшилась практически в половину, она уменьшилась в объеме, и исчезли все узлы, которые появились. Узлы появляются, щитовидка увеличивается, потому что ей нужен йод, потому что без половых гормонов она не может его усваивать. То есть нарушается процесс всасывания. Он говорит, я буду лучше есть йод. Да ешь ты его хоть до усрачки ешь. Но если у тебя организм не всасывает, у тебя будет все проходить транзитом. Точно так же, как и плоды черники. Вот чернику ты ешь, все хорошо, но в глаза она попадать не будет. Почему? Нету того паровозика, который довезет ее до места назначения. Вот. Поэтому вот такие вот вещи, как э, самое э, такие вот, э, как сетевые компании, они идут вразрез с нашей стабильной медициной. Вообще у нас сейчас медицина, я как врач могу сказать, медицина сейчас у нас для того, чтобы гробить людей, для того, чтобы уничтожать все то, что уничтожается, для того, чтобы вас, дураков, просто убрать и уничтожить. Людей стало слишком много, и их уже... Хватит кормить. То есть наше правительство решило кормить только самих себя, а нас, дураков, уже надо уничтожать. Поэтому нам предлагают вот такую медицину. Поэтому вот могу сказать, что экстракт экстракт крапивы и вот ваш нелюбимый фитоотвар, фактически он находится вот в этой штуке. И вот сегодня я помыла голову, я вчера, я в вчера прямо им набрызгала. а И тут надо 5-6 пшиков. Девчонки, я сегодня по 5-6 пшиков на одно место использовала. То есть, вот я сегодня всю голову пробрызгала. Точно так же, как и вчера. То есть, у меня уже вот столько осталось. А она полностью вот такая. Вот, понимаете, вот вчера вот столько я использовала, и сегодня вот столько. Вот я сделаю так. Я буду делать все с шампунями, с полотенцем, все как полагается. Вот. И буду каждый день пшикать голову. Я не буду ее пшикать два раза в день, потому что я пшику больше, чем один миллилитр. Вот. и самое наверное, беда была в том, что я просто чисто, машинально э, действовала по совету, и, в общем-то, у меня никакого эффекта не произошло. Но благодаря шампуням, которые вот разбудили мои волосы, которые дали мо моим волосам свободу, вот, я думаю, что у меня получится. И вот я вчера использовала вот этот э, вот эту штуку. И чтобы сегодня, понимаете, она масляная, поэтому волосы совершенно такие. Ну, если вы второй раз нанесете, но будете на кикину похожи, вот вы знаете волосы колом стоят дымором. Вообще, за часа, вообще смотреть на зеркало невозможно. Я взяла сегодня, ради интереса, помыла вот вот этой вот вот этим шампуником, смыла первый раз, потом намылила второй раз, второй раз подержала этот шампуник. Полчасика под теплым полотенечком дальше смыла, девчонки, про просто промокнула волосы, не стала ни расчесывать ничего, стали девчонки, у меня все волосы стали вьющиеся, то у меня вились только коротенькие волосики, у меня все волосы были волнами, локонами, а когда я расчесала, прямо пушистые, красивые-красивые волосы. Девчонки, спасибо чистой линии, но это что-то потрясающее. Но вот вы видите, вот бабы вкупе вместе с чистой линией, они дают очень хороший результат. Вот Именно спасибо чистой линии. Сколько не пользовалась, какими вот Я даже Глискур полностью вот купила для окрашенных волос. Девчонки, вообще никакого сдвига не было. Вообще. Я вот как отмылась Глискуром, так и все. Вот никакого я улучшения у себя не увидела на своих волосах. Единственное, что я все-таки вот даже хочу, даже сейчас денег нет я все равно хочу купить э, этот шампунь Эмвей с керамидами, потому что я керамидов у чистой линии не вижу. А керамиды это строительные кирпичики для самих волос. Вы знаете, когда волосы такие вот, как как кактус, они вот, с листиками, с такими вот вот так вот. Вот такой чешуйки волосы, то есть они отслоены. Вот такого быть не должно. Волос должен быть плотный, такой вот красивый. А у меня, я на компьютере, когда делала томограмму, мне показали. Она говорит, смотрите, как у вас, говорит, еще вот о, волосы ершатся. Вот, вот эти вот чешуйки, они все стороны разные и у меня волос как елочка такого быть не должно он должен быть плотненький он должен быть просто чистый вот длинный такой длинненький чешуйки не должны быть в отслойном состоянии поэтому я много раз прошла. Сделайте тест обязательно. Вот в Дешили у них э, есть такой компьютерная диагностика волос. Вы знаете, вот я вам рекомендую заплатить. Ну, посмотрите, вот у кого проблемные волосы, у кого тонкие волосы, у кого проблемные. Вы знаете, вот, очень большое дело играет диагностика. А у нас, к сожалению, на это не обращают внимания. Ну, у нас и медицина дурная, к сожалению, вы знаете, вот я вчера все-таки вспоминала, как я вчера до усрачки спорила с этой женщиной, она говорит, я не верю врачам, врачи у нас дерьмо, врачи у нас говно. Но вы знаете, я сама уже ушла из медицины, потому что поняла, что те инновационные методы, которые я предлагаю, мне даже слышать об этом не хотят, я говорю, не буду спорить, просто уйду и все, не хочу больше с ними. Вот. И вы знаете, я говорю, у меня вот давление до сих, пор, до сих пор в норме, я вот сейчас ходила, говорю, я сейчас мерила. И даже я выпила кофе, у меня пристало давление, ну знаете как, давление подскакивает, но оно должно так быть. В связи с ситуацией, допустим, нужно больше крови. Все, подскакивает давление, кровь больше, но дальше она должна возвращаться. У меня подскакивает, и как 140 на 100 лупит, так и лупит. Вот. вот это плохо, то есть нету обратного процесса, обратной нормализации, организм сам не нормализует, следить за всем этим надо, поэтому где бы то ни было всегда иметь с собой аппаратное измерение давления, это очень важно, ну и вообще самим чувствовать, а вообще вот, говорю, вот это хорошая штука, если дай бог, вот когда при повышении давления я сделаю еще так, я проверю, вот именно поднимется давление, я выпью вот эту капсулу и я посмотрю, я уверена, что давление должно нормализоваться. Девчонки, меня сегодня просто распирало от всего, от всех моих вчерашних покупок. Вот, тут еще плохо, чем НПЦТО обнаглели, начали просто воровать. Они перестали возвращать бонусы, которые они обычно должны возвращать. Они это все нормально возвращали, но сейчас там, по всей видимости, в среде начальства что-то происходит. И поэтому сами дистрибьюторские центры тоже начали себе нагло вести, не выдают никакие... Там у них много проектов, деньги не выдают, в общем, выдают только продукты. Я сказала, говорю, больше мне вот эти вот все центры, больше не хочу, даже никого, ничего. Пошла, купила в магазин и все, все, что есть, то и есть. Вот, поэтому я говорю вам так, что благодаря чистой линии я, конечно, я очень довольна. Ну вот, а вот еще хочу сказать, что вот этот, вот, скорее всего, что после вот этого вот дела я буду использовать вот этот шампунь. Мне его было жалко, но, скорее всего, что его... Я выплюхаю сейчас вот весь вот этот флакончик. Ну вот, сколько, насколько дней мне хватит, вот я сейчас буду подряд им пользоваться. Потом я не, не, некоторое время пережду. И буду делать такие же волосяные теплые банки для волоса именно с вот этим шампунем, а не с вот этим, потому что он именно мужской, и именно от него, именно он сдвинул мои волосы именно вот в сторону вот этого вот хорошего. Очень хорошо мне идет еще и вот эта вещь. Я попробовала вот этой штукой тоже, ну, тоже вот что-то. Попробую какие-нибудь ванночки вот ополаскиваю. Я хотела сейчас вот в крапиву немного добавить вот этого лосьона после бритья, потому что уж больно хорошо вот идет, кожа просто цветет вот от него. Ну, идут мне лосьоны после бритья, вот эти все вот, я не знаю, может, мужчинам делают, ну женщины возьмите на вооружение, девчонки, возьмите на вооружение, ведь такая прелесть, они же стоят, они никому не нужны. но этот вы ну, 85 рублей. Я вчера Я вчера мужикам рассказала, говорю, ребят говорю, вы не, вы не пользуетесь. Вы не представляете, чем вы не пользуетесь. Вот. Ну вот, напоследок делаю видео всей вот этой прелести. Я ужасно довольна. Сейчас я сижу с волосами, намазанными, health hair. Вот. И сегодня я буду полностью, до завтра у меня вот это health hair будет на голове. Пусть неприятно, пусть неприятно на себя смотреть. Но просто я сегодня помыла голову, я сегодня посмотрела на себя сверху. девчонки, я не ожидала таких волос. Вот это уже результат. Спасибо чистой линии, спасибо НПЦТО. Но НПЦТО за то, за то свинство, что они сейчас делают. Конечно, свиньи есть свиньи. Вот, вот это только неприятно. Но, девчонки, продукция классная. Есть продукция, которую действительно стоит брать и нужно брать. И, может быть, сейчас вот посмотрю, может быть, буду брать, потому что раз они отдают продукцию, может быть, оно и к лучшему, что заставляют пользоваться этой продукцией. Потому что я покупала препарат йода, для щитовидной железы. А у меня он сейчас закончится. И вы знаете, я не смогу его купить. Пока что не смогу. И дай бог, если мне тюлень жир поможет. 0,03%, ну вот не знаю. Но дай бог, но очень-очень хорошо действует. Я просто почувствовала, потому что регулирует давление щитовидная железа. Она принимает участие в регуляции давления. Именно она дает вот эту погодную чувствительность очень-очень сильную, такую непонятную, потому что я стала вообще как-то странно чувствовать вот эту погодную чувствительность. У МПЦТО есть очень хороший базовый продукт «Миза коктейль». Вы знаете, мы покупаем, он очень хорошо с ним, э, он содержит дмай диметил что-то там, АМИН, ну в общем, не хочу даже, потому что не хочу даже голову засорять всем этим. Это пусть они… Э, я пользуюсь им на протяжении 7 лет, и вот эта штука, когда, вы знаете, погода начинает ноги крутить, вот настолько прекрасно снимает это все что просто нет слов. Вот, девчонки, меня распирала, я высказала, сейчас я все это выведу в интернет, сейчас я обо всем этом а, везде поставлю ссылки. Вы знаете, я потрясена, но мой волос резко улучшился. Особенно большую лепту внесет вот эта штука, а вот эта штука содержит вот эту штуку, крапиву. Девочки, всего вам самого наилучшего. Пользуйтесь чистой линией, не глумите голову, не дурите голову с Ивраше. Все то же самое. Дело в том, что содержат именно те растения, к которым мы привыкли и которые нам генетически сродны. Вот. А, но моя красавица, моя орхидея, говорит вам всем спасибо за внимание.